Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Вуху! Сегодня мы смотрим Вау-челлендж! Там будут потрясающие видосы, от которых мы с вами закачаемся. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Первые 10 тысяч человек, которые успеют поставить лайк за 3 секунды, вам на этой неделе повезет! Да! Пусть нам всем повезет, это же круто! Итак, считаем. 3, 2, 1... Ноль! все те кто поставили лайки удачи отправляются к вам вон она полетела но ну, а мы начинаем да да да да да да вау челлендж если ты нарезаешь то ты нарезай нормально вот как этот мужик больше всего на свете я не люблю замороженное сливочное масло которое не отрезается никак ровненько я постоянно с ним мучаюсь у кого какие проблемы у меня такие. Капец, у нее ответственная работа. Она считает деньги. А что, машин нет? Это какой год? Где машины? А тут такой же вопрос. Абсолютно такой же. Почему он делает это вручную? Это ж такое... Вот эти СФФФ он вот это отпечатает вручную. Отпечатывает, точнее. как Это ж что? 100... О! Это сейчас будет у нас мягкая игрушка. Так, так, так, так. Все, втыкнули. Воткнули зафигачили. Потом это медвежонок. А, -а, а Похож на меня. Если у тебя есть алоэ, значит у меня его нет. Я все хочу найти вот такое алоэ, потому что это круто. Потом поднимаем. Я бы хотела спать на таком коврике, но не летом. Сдираем пленочку. Это навье вау я хочу такой салют это офигенско о, -о, -о, -о, о вот это да вот тот мужик который вручную отпечатывал сфсф он бы сказал да блин блин тогда бы его уволили если бы это делала все машина это плохо так что пусть работает Ой, я такого видела в Турции. О, они потрясающе красивые. Если вы смотрели мои сторис, вы его тоже видели. Давайте сейчас она ляжет. Вы офигеете от красоты. Видите, она их собирает, как будто бы это обратно. Съемка ревайнд. А так собирают чай на целонию чтобы мы с вами пили настоящий целонский чай. Это же не ускоренная, я пытаюсь выяснить чуть-чуть, мне кажется, ускоренная, потому что не знаю, возможно ли так долбить. Ты не долби давай, пожалуйста. Вот с таким вот это поругаешься, он тебе это ты-тыщит, ты такая а, -а, а не успеешь сказать. Пока ты скажешь, а, -а" он 20 раз вдарит. Какой-то суперсложный механизм. И мы его вот так. Вот так, вот эдак, вот так, вот эдак. Вот это вот так. оп оп оп оп оп оп оп оп Мне кажется, это что-то для поездов. Такое масштабное, большое. А это как будто из кунжута сделано. И он такой ставит аккуратно. Это, походу, просто тарелка. Слайм. Нет, это карамель. По-любому это карамель. Карамельная змея. Змея в муке. п. Припорошила мукой змею какую-то подколодную. Вот так вот. Вот так вот. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Разгони мои тарелки, чтобы они разгоненные были. С... Этот, э, орбисы, быстрее! Это офигенный цвет, вау! Мне так нравятся орбисы, они такие угарные. Хоть они уже и вышли из моды. Но это прикольно. Мы вот так вот делаем, делаем, делаем. Это по-любому какое-то слово, которое нам с вами ни за что не перевести. Но если вы сможете, напишите его в комментариях. Хотя мы с вами можем просто его придумать. Пау! Это вам не шутки. Мы встретились в маршрутке под номером один. Нифига, что я вспомнила. Так. Вот так. Вот так. Блин, я в детстве тоже была очень спортивная. Я тоже так делала. Не знаю, мне казалось мое тело таким легким, легким. Я тоже была такая же худая. Сейчас тоже худая, но мне было не лень это все делать. Мне хотелось прям поднимать ноги, там что-то танцевать, блин. Кошмар, какое было время, интересно. Кто сейчас выплывет? Надеюсь, никто. Но это была просто чистая вода. Блин, такой секси-добытчик ниточек. Это швейное производство. И у нас работают такие мужики. Да. Вот так хочу поделать. Просто мечта. Ну и, конечно, я же не смогу так перевернуться, потому что я, блин, вам не женщина-кошка. Мы вот так добавляем лука. Дома я вряд ли смогу разжечь такой костер. У да, именно в классических брюках и рубашке нужно этим заниматься. Первый раз вижу такого нарядного фермера. Может, он делает это для Инстаграма, но для Инстаграма-то можно и нарядиться. Как так вообще? Как так сейчас было? Это очень быстрый пацан. Это капец очень быстрый пацан, и это прикольно. Это очень прикольно. Ого, это мужик был. Вот так надо делать, чтобы в возрасте быть юрким. Фу, какая мерзость! Блин, это гадость, как будто мне там внизу... Варенье! А, зачем? А, фу, я сейчас умру. О, это гадость. Как будто кусок мяса вытащили оттуда. Это зачем они сделали? Это же ужасно. А! а на самом деле, это кусок какой-то ваты или бинта. Ну, как можно запихать себе это сюда? Я не понимаю. Там уже так все плотно. Видимо, у нее не плотно. Что же ты делаешь, сильная, независимая? Что же ты делаешь, нас что-то вырезает, так аккуратно, как будто она делает какую-то косметическую процедуру с таким лицом женщины. Прыкскок, прыкскок, перекувы перекувырок, вот так, да. Это тесто похожее на волосы. Он очень похож на волос, как будто из этого может что-то заплести. Собственно, что он и сделал. Тан-тар-тан, тан-тан-тан, время собирать урожай. Смотрите, там кто-то вручную, а этот такой поехал на машине. Ха -ха, ха ха вот так. Мне так нравится этот чувак, как он делает. Вот это потрясно, Черная, белое, сейчас цветное пойдет. Вот это веселая девчонка, я веселая девчонка. У меня веселенькие ноги, а у тебя какие? Пипец она могет, ей бы в тик Она, наверное, завела, по-любому. Я бы, если бы умела так шурудить ногами, я бы завела, как это идеально, папочка к папочке. Я и два моих друга. Если вам стрём находить на дискотеке, в бары, в рестораны, в кино одним, и вы просто с них а не хотите ни с кем общаться, заведите себе таких друзей. Они молчат, ничего не говорят. Это что за секта? Капец, что тут посередине за... Котомка бабушки стоит. Я не знаю, знаете, бабушки в магазин с такими котомками гоняют. Ну вот там такая же стояла посередине. Что они хотели сделать? Вызвать бабушку, чтобы она убрала эту котомку с их площадки? Я не понимаю. Это сеть. Сеть сеточка. Мы вот так вот вот. Вот так. И вот так. Это мусорное ведро мне показалось Знаете, бусорные баки зеленые Капец, как так можно прыгать Короче, если ты так попрыгаешь чуть-чуть Вот так вот попрыгаешь Мне кажется, сразу вес вообще любой сбросится Это змей Он, поверьте, его очень тяжело удержать Он очень-очень сильный, как настоящий Я бы хотела такого змея запустить Почувствовать его мощь Капец, работенка Вообще ни разу не пыльная. Это из теста? А что потом с ним делать? Или это просто для лепки такая штука, а потом это можно поставить на стол, на подоконник? Итак, у нас тут дырка. Мы Запоминайте, как убирать дырки на местах, на которых невозможно практически это все убрать. Но, мне кажется, нужно было здесь взять какие-нибудь такие бежевые нитки, чтобы не было так заметно. Там-да, ну ждем, когда еще раз отрастет. Это как про мои волосы. Стрижем, ращим, стрижем, отращиваем. Это так аккуратно. Несмотря на то, что это так грязно. Ой, это так грязно, так грязно. Тын, тын, тын, тын. Мы... Поедем мы помчимся на оленях утром ранним. Антики стоят, смотрят с такими лицами, она их всех урыла. Боже, что вы творите? Оставьте меня в покое, я не могу на это смотреть. Сколько в мире вкусной еды. Ох, ох, ох. Вот такое у нас сегодня было видео, я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас люблю, целую, пока!